Привет друзья! Недавно на мой канал подписался 150 подписчик. По сравнению со старым каналом это конечно немного, но зато теперь мои видео собирают примерно равное подписчикам число просмотров. А на старом канале они собирали примерно столько же сколько сейчас, но тогда у меня было 900 подписчиков. И поэтому специально для вас, я нарисовал качественный мульт. Длится он минуту и пятьдесят секунд. К слову, рисовал я его месяц, и хотел его посвятить 120 подписчикам. Папка с этим мультом так и называется. спускается. <Слышать> <Слышать> Приятного аппетита, человек. Михаил. А? Ладно, живи пока. Пока. Фух, наконец-то этот дебил ушел. Что? Я не позволю тебе так говорить обо мне в таком ключе. Куда ты, гултан, попал? Вы держите головы вниз, Вам не страшно их потерять. Гонщик нелегальный, Видеть на Горости, братфисте анальной, нет тебе от гора носи. Ниндмай, хаха-кай с ареной кереба на раной. Видишь, на скорости, в нет тебе от гора носи. Прикольная и хата. Я походу забыл документы на хату оформить.